Всем привет на Зона Гейм! Ну что, близится день выхода Карек Стрит? Разработчики опубликовали пост, в котором сообщили, что совсем скоро нас будут ждать интересные новости. Может у вас есть предположения? С момента своего релиза игра преобразилась. Можно даже так сказать, что все, кто играл на устройствах от Apple, как бы частично еще выступили в роли тестировщиков. Игроки фиксировали ошибки и делились ими у разработчиков сообщества на специально отведенных под это дело страницах. Поэтому те, кто ждет игру на Android, получат проект со множественными исправлениями. Дальше все будет зависеть от ваших устройств и технических начинок. Все, кто прекрасно разбирается в технике, должны понимать, что устройств, которые работают на Android, тысячи вариаций. Это разные производители разные графические ускорители, количество и качество оперативки и даже экран, который как бы делится на простые складные с водопадом, с каплей, островком, прямоугольником, круглые, треугольные и под каждый аппарат нужна оптимизация. На все понадобится дополнительное время. Если вы столкнетесь с тем, что на вашем мощном смартфоне будут возникать проблемы, лучше напишите разработчикам. Они это пофиксят и сделают все возможное, чтобы вам было комфортно играть. Все, кто играл с первых дней, уже сейчас могут ощутить огромную разницу. Улучшилось управление и торможение, решен вопрос с ужасными заносами, самое главное, ее неплохо оптимизировали и теперь стало очень даже играбельно. Земля и небо. Поправили экономическую модель, в том числе стоимость бензина. Вообще даже интересно, забудешь так заправиться и потом гадаешь, а хватит ли тебе топлива до конца финиша или нет? Его в баке помещается столько, что даже забывая про то, что вообще надо подзаправляться. В игре это вообще не проблема. А вы замечали, что заправить сразу весь бак стоит дороже, чем по частям? Но это так, типа время, деньги. Если изначально все жаловались на то, что каждое действие требует потребления денежных средств, и в конечном итоге игрок оставался ни с чем, то теперь вы всегда будете в плюсе. Уйти в минус придется еще постараться. Намного легче накапливать денежные средства и покупать автомобили, которых тут немало. Тут точно каждый для себя что-нибудь да найдет. Да, официального логотипа и название модели не ищите. Лицензия дело не из дешевых. Да и нам это не важно, ведь по итогу все равно получаем то, что хотим. Известные тачки. Это не Electronic Arts, который может себе позволить лицензию на несколько лет вперед и знать заранее, что все это окупится за счет огромной армии поклонников. И то, как все знают, даже им приходится удалять с маркетов свои игры по причине той же истекшей лицензии. Хотя, если вдруг какой-нибудь автопроизводитель захочет в игре прорекламироваться и стать временным спонсором, это уже другой вопрос. Вспомним тот же PUBG. В игре известные машины и тоже без логотипов. Игра как бы не про гонки, и им это не надо. Да и вроде у компании есть деньги, но нафиг тратится, если так все хорошо, правда? Зато к ним обратился автопроизводитель Chrysler и попросил сделать в игре коллаборацию с Dodge, вследствие чего каждый в игре мог покататься на известных машинах. Разработчики заменили модели трафика и, не знаю как правильно сказать, соприкосновение между моделями машин и последующая их реакция. Иногда менялся цвет автомобиля. У меня же менялся цвет колес. Это исправлено. Улучшили анимацию интерфейса, звуки, разные иконки. Работы по улучшению игры ведутся ежедневно и список правок огромен. Правда, есть кое-что одно, что за все время так и не поправилось. Это функция сброса положения автомобиля. Во время гонки так впишешься во что-нибудь, нажмешь на кнопку сброса, и вот ты стоишь не по направлению самой гонки. Тратишь время на разворот, и куда хуже, если все это происходит там, где узко. Во-вторых, сброс может тебя разместить не на дороге, а на бордюре. Точнее, прямо в нем. В такие моменты нужно делать очередной сброс, ибо сдвинуться с места просто не получится. При сильном ударе не работает кнопка газа, скорее это фича, но воспринимается это как баг. Тут не работает правило 3 секунд, поверьте это не от себя а реально существующее правило. Если ты заставляешь ждать игрока более 3 секунд, значит тут что-то не так. Вот и получается, застряли, сделали сброс, пока вернулись в гонку, да там порой доходят до 10 секунд. Лучше сразу начать заезд сначала. Этот сброс положения работает плохо не только во время гонки. Станьте возле любого объекта, и одна из десяти попыток вас перебросит туда, откуда выехать вообще не получится. Смотрите, вот наглядный пример. Подъезжаем к первому гаражу, нажимаем сброс и оказываемся там, где нас не должно быть, Все, катаемся где хотим и сквозь текстуры. Ни в коем случае это не показывает для того, чтобы просто ткнуть пальцем. Это просто одна из очень мелких проблем, которую еще стоит подправить. Раньше во время езды на большой скорости по полям и садам передо мной могла появиться преграда, которую не успевал объехать. Сейчас такого не наблюдаю. Единственное, что не успел перепроверить, это трамплины, который находится в небольших двориках. Думал, смогу на скорости по ним проехаться и подлететь, а вместо этого просто врезался будто в невидимую стену. Возможно, это еще и зависит от машины. И что пытался это сделать на купленном премиальном автомобиле, который типа Dodge Challenger. А, да, и все это я делаю на 11 айфоне. Прикиньте, вы видите кадры с максимальной графикой, которые записывались на 11 iPhone. И, к слову, на смартфоне все это смотрится шикарно. Да, это тут из-за растяжки на весь экран все пикселится. Хотя даже не стоит на останавливаться так со всеми мобильными играми а еще из мелочи при старте заезда нам показывают крупно переднее колесо потом камеры пролетает вдоль машины и останавливается на привычном на месте так вот эта камера летит прямо над асфальтом и не везде дорога ровная да вы уже догадались камера уходит под землю и оказывается земля плоская но это так ерунда. Заметно, что разработчики очень любят свой проект и сильно за него переживают. Пытаются его сделать лучше, краше, детализирование. Видно, что им хочется сделать больше, но техническая составляющая смартфонов это не позволяет и спускает творцов с небес на землю. Благодаря этой игре мне были не страшны морозы. Приложишь так смартфон сердечко и вот тебе тепло деда... Ой-ой. Э -э, чувствуешь, как автор играет душу. Для того, чтобы у меня была возможность записать геймплей на максимальных настройках, пришлось играть с кулером. Если вы не знаете, для смартфонов уже давно продают не большие вентиляторы, которые позволяют прикрепить к смартфону для комфортной игры. Думаете, что это смешно? Отнюдь, это реальность. Неспроста уже сейчас начали продавать игровые смартфоны с охладителем в коробке. Тот же Black Shark выпустил в продажу свой вентилятор как незаменимая вещь для геймера. Примите это сегодня как данность. Если хотите играть долго и на максимальных требованиях, задумайтесь о таком устройстве. И не надо петь о том, что у вас прекрасно работает Apex на максимальных настройках полтора часа. Обычно это слышу от тех, чьи устройства в принципе не позволяют запускать игру выше средних без вентилятора в карак Street комфортно играть первые 20 минут потом устройство до жути нагревается iphone начинает сбрасывать свою мощность в игре все труднее становится прогружаться текстурам начинаются жуткие лаги с вентилятором все наоборот не падает fps и все летает даже спустя два часа проверено поэтому отчасти не стоит винить во всех проблемах авторов игры а знаете в какие моменты игра больше лагает без вентилятора во время заката в период когда наступает ночь включается на столбах свет а окна домов сменяют с турки будто внутри горит свет перегруз просто колоссальный хотя не скажу что эта карта мешает игре по сравнению с тем что было ранее эта песня повторюсь разработчики настолько любят свою игру что создали проект опережающий свое время настолько что нет еще ни одного смартфона который бы вынес то что они там понапридумывали другими словами вот есть стиральная машинка рассчитанная на 5 килограмм белья засунем туда 30 вроде влезла но только как это все постирается и да вот вам минимальные требования для вашей стиралки вместимость 5 кг воды 1 литр и 100 грамм порошка. Средние требования называть не рискну, но вы меня поняли и разработчикам это дело тоже не стоит, так даже поступили авторы мобильной Need for Speed No Limits, указали только минимальные требования. Кар X3 для прекрасной игры уже все имеется и даже совсем немножечко переборщили. Внедрили динамичные тени, множество разных анимаций, несколько вариаций плотности дыма, с пятерку вариаций отражений на автомобилях, все это о красоте и нагрузке. Запеките в эти тени. Тут они падают на землю даже от деревьев. Виден каждый листик, вся текстурка этого куста на дереве. Источник света движется в реальном времени. Смена дня и ночи, правда, смотрится шикарно, но не об этом игра и не сейчас. Верните это в будущем. Сделайте только дневное время. Запеките в эти текстуры. Оставьте только динамичную тень от машины. А ночью и вечер пусть будут только во время гонок. Даже при выборе заезда пусть пишет, что заезд проводится ночью. Дальность прорисовки. Она в настройках вроде и вообще не меняется. Я, честно говоря, разницу не чувствую. Похоже, мой смартфон сам определяет эту дальность и не способен прогрузить максимальную. Правда, на сегодняшний день в игре много лишнего. Понимаю, хочется сделать все максимально круто. Согласен, это самая красивая на сегодняшний день игра. Но вы перестарались. Пока еще рано такой запуск на смартфонах хотя если у них в ближайший год получится это все оставить и сделать так чтобы ни одна текстурка не подпрыгивала честно сниму шляпу специально схожу в магазин куплю и сниму простите возможно я путаю но игра сделана на unity на этот счет информацию не нашел Прекрасный движок Ох, сколько мы игр на этом движке сделали а сколько с ним проблем в умелых руках на этом движке можно сделать шедевр да тот же call of duty mobile знаете такую игру кстати текстурки в этой игре запекли но там еще и по оптимизации проще маленькие территории и если вы находитесь в закрытом помещении, то много, что не попадает в глаза, просто скрывается. Все, что находится вдалеке, имеет ухудшенные текстуры с низким разрешением. Это на Unreal Engine при приближении к объекту текстурки автоматически из плохого качества превращаются в хорошее. Это не бросается в глаза, все происходит плавно. А на Unity? Пока не знаю ни одну мобильную игру на Unity, в которой бы решили проблему с резким появлением текстур. Есть одна новая гоночная игра на Unity от NetEase, тоже с открытым городом и с такой же идеей, как Arrest Street. Все аналогичные проблемы с Оптимизации и настолько, конечно, скучная, что даже не смылся ее называть и как бы даже не красиво в обзоре одной игры упоминать другой аналог, причем неудачный, который вроде как затоптали за однообразие еще в момент тестирования. Там точно не конкурент Rx Street. Наверное, надо много перенести в настройки и дать возможность игрокам самим выбирать в каком качестве играть. Есть же практика до загрузки на смартфонах необходимого. Это если про текстуры много другое, что подходит под этот вариант. Пока что таких настроек маловато. Про сюжет уже говорили, будем надеяться, что разработчики пока просто дали нам ранний доступ к игре, а сюжет появится позже. Он правда очень нужен. Знаете почему умер Need for Из-за отсутствия сюжета. Это правда. Это одна из главных проблем. Там был один огромный мир, собранный воедино из трех предыдущих серий. Много машин, модернизация, вспомогательные в гонках бонусы, полиция и это все в онлайне. Игра предлагала больше, чем сейчас нам предлагает Carrex Street. Только всем надоело накапливать валюту и покупать автомобили. Разработчики Сделали болванку только для того, чтобы игроки покупали премиальные машины и разные к ним улучшения. А ради чего играть? Где иные цели? А их там и не было. Цель есть даже в Angry Birds. Свиньи похищают яйцо, проходя уровень за уровнем, добираемся до яйца, но вот не задача. Свиньи в последний момент выхватывают из наших рук, а точнее крыльев коко. Если не знали, это синоним к слову яйцо. Да, сейчас повалится шутки за триска. И улетает на своем дирижабле. И так до бесконечности. Прекрасно и просто, правда? Цель присутствует даже в папке и в простой змейке. Змейка вообще гениальная игра, игра, которая обязательна к рассмотрению начинающим геймдизайнерам. Напишите в комментариях, чтобы вы. хотите, Хотели видеть в игре Correct что вам нравится, а что не нравится. Лично я советовать ничего не буду. Тут и ежу понятно, что нам дали просто ранний доступ, многое добавится для одиночного режима, а как доведу дума основное, всю базу, займутся онлайном. Все о чем вы просите, типа совместной гонки, заезда на вылет и тому подобное, уверен будет. Тут к бабке не ходи. Это равносильно, как купить унитаз и потом гадать, для чего он. Угу. для чистящих средств, чтобы вы на них тратились. Читал, что многие хотят видеть в игре полицию. У CarX Technologies в этой сфере уже есть наработки. Вряд ли полиция будет в открытом городе. Скорее, они будут в отдельных заездах. Но это так, все мои фантазии и предположения. Но к бабке я все равно не пойду. Да, конечно, разработчики замахнулись на святое. Тот случай, когда диктуют игроки. Игровая студия взяла на себя роль воплотителя желаний, и таковых очень много. Во многих статьях идет сравнение с nfs -кой. Конечно, заголовки громкие, а части как эти статьи появляются, вы и сами знаете. Что ж, сами поставили такую планку, а сравнение теперь не уйти. Плохо это или хорошо? Прекрасно. Мне нравится, как создаются разные инфоповоды, и все это приводит к дополнительному пиару игры. Остается прислушиваться. Конечно, за плечами много интересных проектов и огромный опыт. Можно обойтись без советчиков, но хочу подметить, у Electronic Arts тоже много опыта. Они и без нас всех прекрасно знают, что нам надо. Уже какой раз? И что? Ну вроде все, если вам есть чем дополнить выпуск, напишите в комментариях, будет интересно почитать. А к бабке все-таки я схожу. Чую, что после этого ролика придется почистить ауру. Так, надо сделать какой-то вывод и поставить точку. А давайте-ка сделаем так. Вывод вы напишите сами, а с меня жирная точка. Друзья, будем рады видеть вас у нас в группе в Телеграм и ВКонтакте. Вам там понравится. Также спасибо всем тем, кто ставит лайки. Как никак поддержка канала, она нам очень нужна.